Выставка в центре Москвы, которая носит название Арсенал, превратилась из небольшой площадки, на которой изначально собирались тогда еще не очень многочисленные мастера, оружейники, кузнецы, те, кто интересовался историей холодного оружия. Истории ножевого производства, истории художественного оформления этих традиционных предметов, сопровождавших человека, я имею в виду ножи, как прикладное средство, нужное в хозяйстве, так и много веков назад превратившееся в украшение, которое обеспечивало статус владельцу, показывало его благосостояние, а в дальнейшем показывало его художественное развитие насколько он может оценить мастерство тех мастеров, которые приложили силы. Это и качество металла, который производили кузнецы, и качество отделочников, ювелиров, граверов, которые отделывали эти материалы. Самое интересное, что вот сейчас мы видим, насколько выставка стала разнообразной. Здесь можно проследить художественные школы Тулы, Златоуста. Особенно интересны представители мастерские, которые представляют народы Севера. В частности, вот Бурятская школа. Мы специально представляем новый нож. Называется он «Асталон», это лев на бурятском языке, который соответствует бурятскому ножу, но он в меру длинный и немного шире, чем традиционный бурятский нож. Поэтому мы считаем, что и мы очень хотим, чтобы этот нож стал действительно верным другом. И представляем поясной охотничий нож. Называется он «Конь удачи», тоже в кожаных ножнах. Имеет небольшой изгиб, чтобы было удобно, например, снимать шкуру.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 национальной культуры. Здесь явно есть вот символы, связанные с буддизмом, которые исповедуют ваша деспублика. И мне кажется, что эта культура очень старая, и... и сохранение этой культуры на сегодняшний день, мне кажется, что это очень важно. И это, мне кажется, важно не только для бурятов, но и для всех людей, поскольку есть общая человеческая культура. И, и, и сегодня уже ни одна культура не развивается автономно и влияние культур друг на друга очевидно.